Ну что, ребятки, тот момент, когда надо будет попрощаться с своими накоплениями, уже очень близок, и в связи с чем я делаю очередной обзор на прем тунчес. Понятное дело, на все премы я сделать ролик не успею, но тем не менее, на канале есть, например, тоже топ-5 танков для новичков, которые я вам советую к просмотру, а также несколько отдельных роликов по тому или иному премтанку. Ну а сегодня мы взглянем с вами на немецкий трофейный модифицированный КВ-1, находящийся на БР-5.0 и на третьем ранге. То в реалиях игры очень даже важно, так как все задания для прохождения того же батлпасса требуют как минимум третий ранг. И если вы хотите, чтобы ваша покупка была не только приятной, но еще и полезной, то обращайте на это внимание. Например, тот же трофейный премиумный ТТ-4 в немецкой ветке, которому совсем недавно подняли БР-4.3, чего я все еще не понимаю, сейчас находится на втором ранге, Хотя логичнее было бы поменять его местами с тем же Panzer B 4 модификацией от который сейчас находится на BR 3.7, но на третьем ранге, а наша три четверка на втором с BRM 4.3. Думаю, здесь никто со мной спорить не станет. И если улитка это в ближайшее время не исправит, тогда я вообще нахрен не понимаю, зачем существует отдел баланса. Но давайте вернемся к КВшке. Буквально месяц назад я сделал обзор на вк 30 бм где я не в самом лучшем ключе упомянул о КВ и его нахождении на 5.0. И примерно неделю назад я решил сделать на нем первый бой с того момента, как его понерфили. Сам прикол в том, что еще тогда, а сейчас даже не вспомню, когда это точно было, но примерно полтора-два года назад, я, будучи самым простым обывателем тундры, предсмотрел себе эту кавышку и тогда еще на БР 4.7 и сразу ее купил, но обкатывать почему-то сразу не стал и через неделю его уже понерфили и дали БР 5.0. Как вы понимаете, я был фрустрирован и взбешен одновременно и после такой подлянки от улиток я забил на этот тунчес до того момента, пока кто-то о нем не упомянул на стриме и я решил непосредственно на стриме его протестить. И буду честен, был реально ничегошно так удивлен его возможностями. И дело здесь не в том, что у нас там крутая пушка или броня, а в самом бр 5.0. Так как новичков на нем, как любители летных СБ, где, естественно, в гей клубе И новички зачастую пытаются максимально быстро подняться по БР, не учитывая с этим связанную потерю эффективности. Например, какой-нибудь Петя, Вася, Коля качают себе советскую ветку, докачиваются до т 485 берут ее в сетап, например, с тем же т 457 КВ-1С и т 34 з плюс какой-нибудь летак и зенитка. И получается так, что тот же Петя, Вася, Коля после первого слетого танка перестают представлять для нас какую-либо угрозу, так как танки ниже БР-5.0 редко имеют нормально или достаточно пробития, чтобы нас стабильно поражать. Ну а что творится в боях, где только мы находимся в топе? у у ребятки! Просто скажу, что стандартные американские пушки М3 пробивают чуть больше 100 мм в упор, а советские Ф-34 даже меньше 100 мм, а броня башни у КВ по кругу аж 105 мм. Вы воды можете сделать сами. И даже огромное ведро на башне, которое по сути ну, всеми пробивается, вообще не впитывает урон, поскольку снаряды просто-напросто пробивают его насквозь и изводятся уже вне боевого отделения. И единственный, кто может выйти с чата, это, например, тот же командир, но даже это случается очень редко. Ну а корпус у нас защищен стандартной броней, присущей каждой кавышке, за исключением дополнительной брони, такой же, как, например, у кв 1 или у немецкого КВ-1Б. Но попав вниз списка против всяких 85-х, длинноствольных американцев и британцев, мы, ну, в буквальном смысле будем брать защику. Ибо в ромб нас, по сути, пушки с пробитием около 140 мм не будут пробивать, а вот в башню, куда-нибудь в маску орудия или в сдащику, там всегда «пожалуйста». И если вы уже и собрались танковать внизу списка, то будьте добры хотя бы на приличной дистанции и, естественно, танкуя ромбом. Но пушка здесь... Ну, что пушка? Пушка как пушка. Самое забавное, что такая пушка есть даже уже на БР 3 3.7, а похожие пушки с примерно похожими ТТХ есть даже на 3.3 и 3.0 в немецкой ветке. Самое главное, что этой пушки хватает на все, что мы встречаем в бою. Естественно, не без исключений. Например, тот же АРЛ на дистанции неплохо так танкует. Ну и тот же самый Джамбу, но с Джамбу как бы у всех есть проблемы, даже у ПТ. Ну и раз уж пушка столь ультимативно, значит стоит этим, естественно, пользоваться. И если вы оказались внизу списка, на тяжелом танке, это не значит, что все, это фиаска, бочок путик, текая с боя. Нет, мы просто вместо привычной для нас рубилки на первой линии держимся позади союзников и максимально обузим наш дрын. Тем более скорость у кавычки не такая уж и высокая, и хотите вы этого или нет, но вы автоматически будете оказываться позади ваших союзников. Ну и в итоге встает вопрос, брать или не брать? Вы, конечно же, можете сказать, Адам, ну нахрена нам 5.0, если со скидкой можно просто чисто процентуально сделать более выгодную покупку и купить, например, XM, т 55 э, те же Леопарды. Да, так оно и есть. Если вы уже набрались достаточно опыта в игре И уверен, что он вам просто необходим Тогда да, лучше, даже если только ради выгоды Но всегда есть какое-то но И я как человек, имеющий какой-никакой опыт игры на топ премах Знаю, что после 200, 300, 400 боев Он вам начнет приедаться И после того, как вы перейдете тот порог бэра, Который имеет ваш прем танк Вы начнете его использовать куда реже Но дойдя уже до всеми желаемых топов Вы о нем вовсе позабудете И он начнет пылиться у вас в ангаре А такие премы, как КВшка Т20, Бумбер, нет, нет, да приспичит погонять. Я понимаю, что они еще бесполезнее, чем те же самые топовые премы, но иногда, например, для фарма монет, да и для того же фана, они вам подойдут куда лучше, ибо на низких рангах, поверьте, бомбит куда меньше, чем на притопах. И переплачивать за свои же страдания я не, не имею никакого желания и не вижу никакого смысла. Ну а что лучше купить во время скидок, все-таки решать именно вам. Я лишь стараюсь более четко указать на те или иные минусы и плюсы при покупке той или иной техники. И если видео для тебя... Хоть в какой-то мере было полезным или интересным, подписывайся, ставь лукас, все это как бы для вас бесплатно, и почему бы этого тогда не сделать? Также, если у вас есть какие-то пожелания по видео или по технике, на которую вы бы хотели увидеть обзор, пишем об этом, естественно, в комментариях под видео. Ну а на этом у меня все, благодарю всех за поддержку и за просмотр, и до встречи на полях сражений, комрады!